Лаборатория Инотек представляет: Основная причина развития варикоза несостоятельность клапанов в венах. Они позволяют крови течь в неправильном направлении, от сердца к ногам, поэтому она скапливается и застаивается в нижних конечностях. Ситуацию осложняет и факторы риска: наследственность, беременность, малоподвижный образ жизни, лишний вес и гормональные изменения. Например, прием оральных контрацептивов и менопауза. Хроническая венозная недостаточность женская проблема. На одного такого мужчину приходится 4 девушки. Симптомы не из приятных. Это боль, судороги, тяжесть в ногах, отеки и даже потемнение кожи. А еще болезнь постоянно прогрессирует. Остановить ее может уникальный растительный препарат «Флебодия-600». Он содержит высокоочищенный диасмин, который повышает тонус вен и уменьшает застой крови. «Флебодия-600» – французский секрет красивых и здоровых ног.